Всем привет всем Макс Риск, это новое обновление в игре Clash Leons, ну, ну вот, и тут кое что интересное, Давайте посмотрим, то есть кто то нибудь на заявочку, да? Окей, 9 часов, все, главное принимаем, в общем-то, код, чтоб получали бы награды я тоже, потому что он тоже получит награды, я тоже, вот такие награды, максимум еще 8. Ну там было 45 как я помню, но все как-то глются. Получаем, мы с вами егенарные сыночки, хорошие. И сыщи, классно. И карточки, какие обычные. Так что, добавляйте код, пишите туда, куда я зашел, получаете тоже целенаграду. Это тоже очень важно. У меня побольше нагр наград не получили. Итак, сыночок, этим день. Получается что-то крутое. И того я уже все выпал спорт текущего дня дня 8 часов. Я уже все убил клас. Там еще события спиклась. Ох ты, -мо, спаспама, да? Используйте охранеш арбу витра. Обрезать окей, Построить без амбаршки. Probably nice or not с ним подписать да я уверен сейчас то еще подробный ролик потому тебе очень нравится Сразу лайк поставить и ты как понравилось. сразу лайкай и я показал какая игра если там будут лайки ставить чаще. То есть, там будут там, Я лайки? Ну, чего это? Зачем? Я слабые, слабые, и слабые и я, вот, и, и, я занимаю пикерские 5 место. Если будет еще не слабые игроки, они будут моего уровня Есть сильные игроки, да, это факт можно скупать то я возьму вообще топ шестое место, например, это я это не сделал. некоторые становятся здесь, соточку, не то чем можно быть, чем легче нам выходить, давайте друзья, не плохо это. ну что, сейчас Ко да, вот это так у меня есть ну... Нет, я же... нападать не все Не снимаю, кстати, Я игрался, играл игру под названием Roblox и там симуляторы Tower Defense. называется канал называется Общий Roblox. Найди поиск Так, давайте ходить как-то с вами войну давайте сразу ванить ну, в смысле воевать я построю. давайте стоить посмотрим победит ли не враги или нет это не сможем катку так скажем так что готовься о готовится колоссал будет быстром давайте все же они пони начнут, начнут А собирать. А, вообще-то шикарно 10 Удачи или тебя Так, сова должна что-то узнать. все хайса вас за синим. Так мы пару денег запустим. почему бы нет? Арда у нас есть, кстати. фарбол не точно Так, окей. Сва. Раз узнаю, вдруг они там собирают чудовую арду. Я такой, шок, ты черт за твою дня? <сесс -смех> <сесс -смех> ага. Нашли напали? Все нормально. Так я же знал. Ты уже видишь, сразу на автомате пошли тогда тоже. Привод. Сейчас экономику, парбоем. Ты письменник. Okay. фарбола немножко там саван о улечки здесь на окей будет фарбол пень jenis hal populambang seperti nya R use guys dia prevents menggunakan seandainya itu lagi dari bers 추가 2 fort чуть-чуть он придумал. Да, полезный, Да, хай все, будет близко. Заходите, помогите как там против горуй помните девочки забыл со просто раззна где вроде где еще уже да. Ладно. Потом мы все цветочку заплатили. Ты вы тут еще база укрепляется, нанимает. А что сову? Нет. Нет. никого. Да, хай совал, убьет кого-то. Парбон, так скажем. баба -ба. так сва два доклады давай, здесь Давайте вот так вот ну, вроде вы проиграли я просто насто нас просто уверен что вы проиграли ну, вот и все да ну, я еще волна кстати, ну что когда будет еще один фарбой за братом пойду в состав и все будет классно флаг красный даюсь ура <соединяющий> пообеду <собственно. соединяющий> что поднимаясь то опускаюсь, непонятно да? призвать сову построить должен башню бить грудку сову окей Золото, если он еще проделал подписки, нормально два к монет, кстати, нормально. Кстати, как там лапка, Кстати, Почему там что-то бесплатно есть, такого. Вот. А, но... а это обычно. Металл. А кого же я взял еще? Уже на башне, кстати, хорошие для того, чтобы видеть врагов. Олень, а, ну, не дядя. Кого же брать? Ну а, Там то, то, то, то и то можно. Итак, подожди, я забочусь о калоде, у меня тут есть вау, у гад. уже не нужен. Поэтому хочу неделю обратно, понимаете? Теперь не восьмого, кстати, а Кстати, кто там были враги еще? Семерки. И, тоже очень классно. А что это да Там пока что совы нужно вызвать. И башники. Это как деп, слушайте. Да. Снимаем так, как депа. Продолжаем так, как депа. Любое колоду беру я и сюда побежать буду я. 1688, 1684. Прям роунд, слушайте, почти. Всегда, а? ну. У нас уже есть судьба, есть кстати, делать вот крот? Давно я крота. Вот если играть 2 на 2, то это проще, чем 13. матч. Отличная карта. отлично. Знаешь, что ждет? Баз там встроить. Ладно, до 6 нормально хоть не до 7 берешь 8 сразу до 6 так пика так шара может делать на опа на базу как они жаловаются что он проиграли понял ну okay. да, последнего, еще одну. Возможно, тоже нас там сильнейший новый. А мы в ответ. Это вам. Также без башни на по пол карты оббегал оббегал, бегун. Проверим, что будет заниматься, чем будем заниматься. Все. У меня скорость я не дал. Ладно. Опа, она тун тун тун тун твою ж танцует Такой, танцуйешь, танцуй танцуй. Куда побежал? Слышь, а танцевать не будешь? Танцуй, танцуй, танцуй. А, летчик. Ладно. Да, что, Гаргуля? Не знаю, кто-то кинул. Это вы что прикалываетесь или блин? Поешь все, а? это посмеивание. Ах ты, откуда я Ладно, хватит, Мы поигрались, хватит. Не могу, так классно. Так, да, пройдем Гаргули. датчик че? на базу. не хотел бы что вас что вы теряете а вот за колдосом мощно по-моему здесь, здесь там сова точно сава зрители блин окей тогда вы здесь, а типа, эти порт так скажем война красных вариант но это большинство зна ознак говорит что да война бу бу будет кто то что его знает кто будет. Сова? уже разузнаю. Да, я да, сама разузнаю. Снова, пожалуйста. Никого. Блин. А там мощно, кстати, Ардан. Значит, ресурсы собираем. Они не хотят нападать. Окей. Uh -huh, okay. Может, вообще-то здесь? То есть экономику никто не будет защищать, кто не будет. Как думаете, экономику назначить вражеску? Орда, а, есть какая-то... Да, Напугать. Ну, все. Один зритель такой шокирован. Вау, два, два, класс. Макс весь не проиграет, куда у меня не проиграет. Что будешь делать? Что у нас такое, как у Дать? стой пацан давай одна база а то вдруг вы нападете на меня нападем Ох, офигеть, блин, на арду сюда. Блин, уже нападают по полной программе, йоу. Нет, нет, нет, нет, блин. Летающих тогда берем что поделать. А, так. Да изи, чувак, для них уже изи. Давай я тебе помогу, да? Он мне поможет. Пошли атаковать, ну, ну не ссы, можно. Может поехать еще.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 Один остается жить. Что? Прошу да? Ну ладно, тогда сам дащий замок скажу. Да хоть как-то. Мне ждать данный замок один. Последний замок. давайте ладно Квеста, квест квест варил друзья Ой, какие, какие игры квест не хочешь помогать тогда не знаю чем там модит но они уже выиграли помню Макс... не помню помню помню помню помню помню помню помню помню Наверное, нормально, блин, не нужно падать. Ну, а, а -а -а. хоть ремонту поставим, хоть ход обнимем. Сейчас же можно было брать невидимый шанс. Я в этом-то ищил карту. Я не понимаю эти другие Датуры... отвори. Это бот. Не не, не, не, может быть. Напарник бот. Капец. Не может быть. А, ну, не может быть. Если это был бот, я лучше А, так у меня А, так у кого-то ресурс закончил. Помогу. Почнем. Очень Ладно. Данный тебя на игру более про мейлик, не как я понимаю. Значит, это знак. Призвать совов, убить сову, убить ворожскую сову. вот это вот, значит украинцы вот там призвать свой убить а тут можно чаще стоит сбора восемь часов восемь не надо чтобы по картам меньше но, может до не так не напугаю, чисто. Потом, и все помню дальше скучится а потом уже это прозвать наверное но сейчас у меня есть два ролика блин ладно комиссия три ролика понимаю принципе Больше молчи так будет лучше. Это прикмета, меню, почему-то. Я понял, что он помочь. Башни строить, скорее всего, ну да, он доплюс будет еще какие-то. Это нестрой базы. Я не видел, какие у нее поснашивают, уран. Ну ладно, по-прежнему такие слабые. не сильнее так что все -то... Точно Если бы нормально потом Ну, летающим Окей Давай, чуть -чуть. О, давай, давай. Пошли, как дела, она меня. Это вот просто, да? а Я в шоке. Шок. Всем кстати. Уже готовится такой вот. и, конечно, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, да, что? Куча. Куча башен Кто? то? А, он вот, спрятал, он знает, да? Сейчас узнаем в чем он а, летающий а не все красный десантран точно просто точно да? Призывает. блин что заметил долго призывать кстати я понял прячется спасибо хай всех иначе регнишный ключ Ошибался, на разяч на и... а, мне просто экран наружу точно как полезно опа нашел там. по майга ту же ну прям столько Ор... Ор... Он уже пошел ко мне! чего так все же было норму. Конечно, здесь, пожалуйста. Все же было норму. Ну ждем. не еще раз. Напали, напали, напали, напали! Уничтожать всех! включай способность! Бой! Он такие отвиги? такой до Бой! Бой включайте! Заражаетесь! Поменяю тактику Это все что? ну, в принципе. Всё, такое. Война так вот. От... Да. давайте ремонт, в принципе, чтобы там а все кому-то. Не понял, как это... выиграл макс из меня короля на тут готовил да вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот тут важнее раньше да так вот так важнее так вот прыгаем ну что Гарголи, он такой блин ну а как я не придумал ничего ну да он так бы выбрал если какой-то не пузбал так дразнимся да квест нам вот точно я не хочу я хочу еще квест я хочу еще квест тем более я тут хочу заморозить еще баузы построить, я все хочу и забрать всю экономику Думать, я думаю тебя смог победить. ну вот блин засада, я такой, я еще раз буду кидать тебе так что мои персонажи вернулись в хай ремонт хай делать, кстати, да. все хай ремонтируются давай качете там уже будем усоваться он склонничный ну хай, хай выкачивается потом ко мне скорее всего придет Он на квест нужно вполне между прочим издеваться но не будет. через пару секунд я его снова буду охлаждать вот так как-то думаю что у нее есть шанс да вот на ну, тебе М -м -м. столько минералов. А что ж поправить? Э -э. Так, сава. На мука разузнает тут нес. А, меня засекли, блин. Он такой. Нет, блин, ты скоро уже брыжут тебе туда? Да, да, да. Так это будет напасть на меня. А давайте разочек нападем. Была у нас орда уже а, регенерация включилась себе. Я знаю, он, а, в не знаю о чем, салу не пускать. Ну ладно в принципе, я уже кирдык скоро. Кирдык, кирдык, кирдык, кирдык. А вы копаете здесь? Аааааа! -а -а -а. А, ну тебя напали, чувак. Наверное, тебя напали. между прочим А ну-ка, нападите на саму квест. Квест. Я выполню квест. Отстаньте. Я выполню квест. Да, да, да. Все, атакуйте. да нет, это куда? наверное, принципе, рубать. но ну все. Давай тогда на базу. Я все углы можно подразниться, принципе. И построй кучи баз, скажи брак. то блин, ты че ко мне Я хочу все ресурсы забрать. Вот моя тактика. Чтобы рабочие работали, работали, работали. И чтоб не лагал, не лагал, не лагал, не лагал. О, вот, уже закончили. Так, давайте. Все работы. Минералы закончились, в принципе, правда, тут мы вас захватим, а давайте мы еще все захватим бугами. его в принципе бывает, где на перебор а тут никого, кстати, не давайте копайте вот можно, принципе. нет он такой, во блин, ну я такой, о, о, о, о саму он такой, блин надеется, надеется Не, ну, это робот, Вот. или дадим ему шанс не, хай захватка, конечно, хай я просто хочу не радость собрать. потом кереш надо атаковать а, на паузу ну хай, в не, не, не, не, не сможешь. Мне ещё не нужна сова Что ж, на ну не напал летчики, на помощь Хоть немножко там Поубивать немножко Только, блин, два новой нечестницы Кстати, да, в борьбе можно победить этому лётчику Я ну, Как это так? Давайте кучу кирошников и будем дразнить Наши врага Он надеется на шанс В принципе, у меня есть шанс помогает так узнаем так я отправляю немножко так скажем. пару летчиков все война тут пару что было количество кстати пора уже сажу. я не знаю что мы делать этот робот интересно Да, напал. Не, на ну, принципе хай куда? Принципе хай Кирочником. хотел базу построить, оказывается, нет. но ну, все, я тебя заметил. У меня еще есть пару летчиков, которые будут Я хочу кирочку. Ремонт. Не сдаемся. Конечно я мог отказаться от ремонта, но зачем? Затя. войну нужно устраивать, как я понял, блин, А ну-ка, Варень, ну, о, она уже все убивает. Ну, я, ремонт. О, да, ты я ремонт будет не на мешками Не, не, не. Так думаю, мы можем не призвать, а потом уже в будущем призвать. Кучу казамбу настроить. <смех> и потом радоваться. Что построил что-нибудь. Кстати, никто блин, не пройдет. Мы ну, я думаю, пройдем. Уже на палец, Сдавайся, такой, вот, Кстати, горбу, давайте я назад на базу. А можете, кстати, этого чувака брать. Ну, ну, принцип, принцип Ну, в принципе, нужно. принципе, не нужно Хватит. Хай, хай врубать, Ну, в принципе, ребенки, чем он такой. Пока так, только долго. Ладно, давай на базу и Не будем это хватит. в принципе, хватит. А, он тут да, Давай, дашь кирошники. Ладно, хай ломает. Да ладно, тут халомает. Все, хай захват. Ратушка, кану класный. Более у меня кое-что дал. А что если я построю тут мостик? Мне очень интересно. Пройдут ли враги? Попробуем. Никогда такой не пробовал, но есть шанс, что не пройдут. Нет, то пройдут, по-моему. все ладно, ладно, Хай захватывать Хай главное чтобы они сделали хочет и кстати некоторые попа подправлять нужно, хоть даже одного и посмотрим как он выиграет очень интересно. кстати у нас есть сова сова да ⁇ -мо, -мо. ⁇ кстати сова напади я бой а мы снова тут привет тихо на Что построить все из казарм А мы перед носом будем строить, да, что напасть на него. Класс он такой. Что миров не хватает? А, блин, тусы сейчас куда Нельзя. Нет, это больше барон, блин. это хватит? Нам нужно, чтобы они не стали. Хватит, Я им кошту дал, все Захватили, значит, хай там строят. И тухай захватывают. А, блин, что? жирно жирно? Да, слишком жирно блядь. Ну, в принципе, можно пойти. Девика, блин, отбеги. Давайте леточка пару штук. Два леточка. Так, можно заморозить. Ну зачем? Да, ну зачем? Он тут жир своей армадой. Ждите. нас тут проблема. Она пасть решила на меня, знаешь? Во. атаку на вот, меня так хоет кстати можно пранковать его захвати все точки и пранковать а почему бы и нет реально они не зря стоят во перня тут э, можно смотреть за всеми я такой ура скоро захочу даже тут захватывает знаешь? вот блин пробирается кусочку с ним будет длинный ролик часовой так что хотоп я полкорм давайте чай ну, ну, нужно делать делать их Про... никто так не сможет с рамдомными игроками издеваться пока макс и риск на я все захватил ладно в принципе захватываю захватываем но что если я забру все ресурсы тебя просто не хватит слова если я все ресурсы, я ресурсы заберу тебе то тебе явно не хватит так работать просто стоять дыхать работать лиха он сам убьет, сыр, тоже будет прикольно все уже хватит ладно нам нужно хоть какую-то войну производить просто количество все пошли какая-то нормально Так, а мы тут укрепление, так скажем, вот наверное, построить. Тут укрепление, а там у самого укрепление интересно. Ломает все блин к чертям, а хитрец блин. Когда я буду везде строить, чтобы он не смог все сломать, Тувак как сломает, тут пару, пару построить, тут даже пару штук построил. Так, в принципе это такой в этом киришнике не атаковать а в принципе можно или какую-то чайную создать что хочешь вызвать например за зачем это делаешь ну, ладно ладно забирай забирать на эту точку не забирать туда его кусочек на полную точку не забирать не не Заберет, то я не знаю что с ним делать Так, пару кирешников осталось. Что да, атакуйте. Ну, там пару кирешников останется. Да, пара Искать по батаку. Ремонт принципе сможете сделать Что по быстрым там горгульи. Я так скажем, шанс. Oh Я за всеми снизу. Тут можно казарму. Кого будем призывать? Нет, нужно один-один играть. Именно с напарником. первого уровня А такое не так не интересно. Но если посчитать то Кирошник будет какие у него 5 такое вроде бы. Так другие есть снимать сюда. Ну, наверное будем Кирошниками атаковать. Вот это самое лучше. Кирки, Кирки будем тебя... а, атаковать. Так что друзья, призываем на максимум, просто на максимум. Нужно. И уже, кстати, уже нападаю Вот я помню, что на 214, так что максим 200 киришников. Это плохо. Значит, ресурсы берем и будем бессмертными. Посмотрим, когда будет враг скандальный. Скажет, да хватит, достал, макс, ну, так, хватит, до 100, макс риск. Ну, что такое бессмертный? Н ⁇ Я тебе пару Потому что реально я даже не знаю захватывать или не захватывать ну хай радуется а -а -а. ну блин я уже все захватил вроде можем перепроверить А не ну что ж по фкашам призывать ну, например там такой чего за бегня а тем типа, более не численный стишком а ко призвать ну вот, ты считаешь мне мест, ну, а. вот блин ломает тут нас замедлялка или нет блин, там, ну а что для а? замедлялка не успеешь не изменится там навыки Слышь, напал на меня он. Это плохо. вил вил вил, вил. Все, все, все. Сейчас буду арда моя. Ощущаться. Я тут собирать решил, а ты тут меня хотел поломать, слышь. У меня это ел напасть на него нужно. Давай, давай, давай, давай. На эту дящим. Да кое-кая орда, -мо! Такое наш то, Oh, tick -tick -tick. Он такой блин, он такой да. Раньше мог тебя задать на территории скандалить с тобой. Так, давайте балл А нападем на него? и вообще-то городим и вообще там нужно зайти к нему там в принципе. так нет нет нет мы должны просто идти на войну Он скажет что ты бессмертный да не скучно так что призываем орден а может вам вообще его уничтожать Это все Это уничтожать так войска возвращайтесь на базу это будет значит наша база он тут нас все полно как я понял а если то охранять здесь базу а это будет фронт фронт почему бы и нет все она пойдет и мы будет кирпикать так вот я запускать так, так, так мы производим более у меня уже больше кересина 26 тысяч я не знаю по максимум. Но я на них больше 30. Уже даже доказано в ролике. И чего ролики? Для того, чтобы доказывать, что максимум вот сбыт. Ну да, мы не кое-что там... Мутик плохой. А Либо. Либо. Куда вы все? Вообще там все есть. Проверим? Баз. Медик, проверим, Чтобы я знал. А, все же тут есть. Ну, вот блин, такое, но мне все равно надливать. Такой, что не понял? Так, вот я можно поломать? Потом не упендрался? Да, хай он делает, да, хай, ха, хай. Поломаем немножко, все пошли. Дальше пойдем сюда вот. Тут тоже баз построил, слышишь? Он опять уже. поломаем. Блин, друзья, мне просто уже все сина хубави ножи что-то но есть так давай прыгать прыгать еще раз как вы думаете враг выиграет нас я думаю что вот, да, попытаюсь опом... что вот у керосин закончится куда да так васика нас напали тот перебор это перебор так. Эй, знаешь, какой грант ты взял? Моего, кстати. Верни моего. Могу ли тачку пускать на спасение? Нет. Но майка хочешь, но ну, все равно. Я намала трясение. На. Он такой, нет, тут ступить нужно. Он такой, попался. Попался, он такой. Скути даю. Ну, ты же сам мне парню рекомендовал, чтобы он другаясь. А я то или в антушек. Чтобы живать. так вот, так он тут еще такой так ну все думаю, да? а пошлите его снова экономику разрушать 20 000 000. я только хочу лишние там постройки сломать чтобы мне тоже закончился керосин мне тоже закончились вот именно что я хочу это я хочу чтобы потом у него даже нечего призвать он потом сдался или я сдался я он тут ничего не так ну-ка сломаю здесь чтобы потом не упондился думаю хватит все построить может возьмем че сломаем там по всем базу еще а ломать и все все сломали сломай тут давай давай шопудне время давай хочу узнать я создал ролик для того чтобы узнать что если я буду так делать ну что, если у врага вообще не останется керосин? Очень интересно будет. Минераловку. Может, все в этом выйти. Очень. Мне, наверное, не получится. Без смысла. Такой адрес сильный, такой, да, адрес. Нужно как-то, не знаю, поехать на войну как-то понемножку то скажу враг что я сильный все не с играть я не так что прячьтесь где-то здесь некий будем отправлять дома ну, принципе не, а не а, самым... так, атакуйте так там тоже все друзья конец крести чтобы показать про что я сильный пару воинов может на дни урон может быть да построил балбас прям знаете я прям во все карты построил базу скажу что за дичь всю, всю карту построил базу этот челлендж для мак риска все все рабочие слушать меня строить базу сказару по всей карте не скажет. Только, только, ну, а что мне делать, вот тут тут тут это типа не пускать потом узнаем что будет враг делать сможет ли он что-то придумать так, призываем еще а. я сам закрыл специально вот блин Во, уже строит строят хапа будет давайте по полной программе все делать а что тут делать зажался жалко тратить это их наверное будет 29 чем-то тысяч да, даже, не знаю. Ну, примерно да не знаю будет разрушать или нет надо построить, по сравнению, думаю. Чтобы он сказал, что за дичь. Надо больше, больше интереса. Да, хай что ж, он такой побеждает, Чтобы он не расслаблялся. Не расслабляйся, блин. Не хватает на карте смотрите. Это безумие. 62 казарм. Максим какой. Интересно вообще. Максим тут есть. Можно 999. Заполнить всю карту. Но это если подписчиков вот, будет больше у нас, то и при будет больше. То да. Такой, ты ч ⁇ офигел? Он же заметил меня. Блин. Так быстро. Ну, ну, ну, майка ему входит, скажу. Так, давайте пару воськов. Так вот, давайте пару воськов скажем, что да, мы не заемся. Пару-пару воськов. Чтобы мы не водили, короче. Пару восемь признаем снова -мо численность набирает обороты Так построим тупо устроим Зритель же происходит, Он такой Ты ч отдал А я хочу знать Римон включить А да, блин так ту максир поставить почему блин? Ну mm уже -hmm. no, а хватит так атакуйте может все таки нападем где-то так, пошли пошли там база построена а, отлично же жить будем вот тут кстати будет секретно база потом нападать на него как там я хватает мне просто максимум а у нее наверное не будет мани что бы нападать на немножко у меня закончить войска на Нападайте! <смех> не сдается. Вы знаете, а нападите на регинлешниц. Ну что, регинлешниц все ломают. Вот, все. Теперь ему будет сложнее победить. Тут базу построим, если можно. Заново. Тут базу тут база. но Вот это чё блин, дичь? Да, друзья, это прочность. Просто прочность. 92 солочку закуратно там он там сломал пару штук наверное нормально ничего эй заверь куда отберешь ха хочешь еще войну <соточку> ты бы видел чувак <соточку> я в шоке мне удался ролик собственно часовой ролик да число так давайте пару штук отправим Надо сказать чувак я тоже хочу воевать именно бесконечную задавать сдавать давай давай, давай. Давай, у тебя нет оригинальных шансов, у тебя антибакуны, базы как по мне. А что тут не можем строить, кстати, не можем просто? Лучком или подразнить лячика, реально? А семь чистыми. Не, ну тут двоечка тут просто везло. Так, я понял. У тебя там мало. Когда тебе закончится, кстати? давайте пару штук вот этих вот прямо здесь вот тут еще копая тут у меня <со -то> все таки не сдается Сколько не там осталось кстати давайте перестанем ремонт делать. Реально, все пару штук будет хай атаковать мировую войну пост построим мира он там забирает я пол карты забрал минералы даже больше скорее всего чё-то не нападает здесь не, не понимаю ну, в принципе, в принципе, я могу Блин, у ну, тебя летающий, я пролетающий. Да, молодец, молодец. Копайте-ли, молите. Давайте тут стреляем. Понял, у тебя столько-то ресурсов. Ну, я проиграть. Как думаете, 20? ему? конечно, нет. Призываем, призываем. Тут пару корпусов можно. Правильно. Бита 1, бита 2, бита 3, бита 4, все не хватит. Там у меня я Реально у меня уже пол. Карты, которые заполнены казармиями, это реально классно. Ей разница Ну, пол полбани немножко порвалось. Может давайте тут все же бац построим, реально. <сöred> давайте. <сöred> Скажет, от а, той блин дычка какая-то. <laughs> нет, подожди, нужно еще брать кирешников. О, кирешники. Все, пожите, наш что есть минерал остались. А минерал нужен для девчек, для этих. Придумал. Вот, блин, тут их вырубать начинают. М -м -м, блин, убиваюсь. А ну-ка убить врагов. Где нас наша арда? Я помню, у нас была арда какая-то, какая Теперь вообще Эй, нет, не понимаю. Да ладно, давайте уже все вата, мне скучно. Тоже экновы класс первого уровня кстати, не А, хватит, хватит, Макс. Построю кучу бас, там не знаю. Запусти кирочников, когда будет классно. Тут, кстати, забрали. И бас построю сам. Чем бы нет. А там чего базу. Он сдался? Убитый к соку ты че, прикалывайся? Как я с тобой тоже не поиграл, с нормально. Он сдался. Просто сдался. Сколько вы с тобой играли? Он такой, то бессмертный. Почему ты сдался? 36. 36 минутный ролик. На кратко. Интересно, почему он сдался? Потому что у нас на поигрании еще раз. Захвати все ресурсы, дальше балуйся с ним. Это безумно игра. Так, давайте подождем буквально пару секунд он пару минут а пока что рекомендую подписаться на макс риск сейчас учу анотацию рекламы и дискорд реклама наш дискорд кстати макс риск офигенно сейчас закажу паром и заканчиваю мощно мощно я буду чаще играющим а на как-то не чаще мощь ну, так когда я нахожу, я вам покажу а. а пока что покажу что интересно вот значит смотрите заходим мой на канал макс риск но в ролике вышли можете все посмотреть, даже ролик не стрел -мо лайк поставлю там также вот каналы есть остальные пока что мы следим проходить ага. вот даже сидел канал где вы смотрите он просто все ролики мои смотрит ну, ну вообще на это ролик сделать тоже пару штук этих у роликов не знаю как там будет что-то пока... да ладно два к нам собраны два к посмотрит да не может быть подождите подсбиться можно пока крутяк как по ново итак ну я даже тут не подписан ну, вот еще один канал э, ладно нормально канал вот канал максис брау о все рекомендую так почему он стался три минуты он остается так он сову спускает зачем чего ты спалишь мне блин но он такой Ты твою же магнитолу. сколько у тебя соус эм, казар ты ч ⁇ вы пранкуешь меня он смотрит смотрит то есть ты все время не парковал я такой да да потом а что О, там через соус закончить такой да да да вот зачем он такой смотри здесь Почему сдался, чувак? А ресурс закончился, лейте. Он посмотрел, что у меня тут есть. Он верил в конце концов. Потом он такой: да пошел ты. не него пешки остаются. Ну твой ресурс еще немножко. И все, у него только одна сапа. Вот мне еще Мой чувак который, дым, который его избивает на монет. Тут я помню было а потом я про эту пару штукорды, Порды. наверное, да. Так как максимус, капец, да? то да, блин ну что же делать мне нужно? Давайся. И более я тут здесь, не смотрел. Призыва, убито. Я меньше убиваю. Активность максимум. Активность призыва, там активность чего там еще? Рада что-то Отыскать он думает он такой, да, Не знаю, что делать. Блин, тут только ту копай кого нюшка есть. Тут ничего не будет делать. Тут вообще пусто. Это нереально классно катка. Так это я. А ты вот из-за чего сдался. Ты не за собой ты веяв в конце концов. Потом я забыл, что тут убивает. Зачем чуваки? Тут у тебя вот, кстати. Если тебе тут не Я помню, что делать. Он такой, та да пошел! Я его управляю, управляю, управляю! Он такой пьес. Бумбунку. Ратуша сильнее, нет. Первого, кстати, ратуша сильнее будет, если я возьму берега. Где соба, ничего тягнут? И он сдается просто. Говорит, так, топ тот, я не знаю. А, ты выжил, ч? Он вызывает а тут, а тут уже заканчивается. Он не сдается. Я Я просто специальную карту построил. Даже он тут сломал только каблу, каблу. Так что нельзя. Если вы выигрываете, ставьте казармы. Это знал что смотрели данный ролик. Чтобы я знала. мой тут дрядница. Выйти за один Хочу сразиться. Остался. А -а -а -а. а -а -а эффектное было появление, всем при просмотре Max Risk. Это нереальный ролик был. Просто просто пиял. Это был просто фигня. У меня напиши что-то мне. Наверное, лол написал. Наверное. Он написал мне лов. Хотя как? А, не тут. Ладно. Это ж нам вот. Не сдается никогда. Когда понял видео, это все, уже не устал. Ты минут играть, чувак, прикалывайся. я даже больше. Поэтому всем просмотр, всем. и пока. Есть к отлично. О, наконец сунечки будут.